Доброе утро! Мы продолжаем цикл программ про защиту обычных вещей вокруг нас. Со мной Дима Ильин. Мы продолжаем разговаривать. Сегодняшняя наша с тобой тема – о исследователях, Людям да, или группам людей, которые занимаются исследованием безопасности повседневных а, вещей. Тема же интересная, тема актуальная, угу. и поэтому очень много людей, как у нас в стране, так и за рубежом, они этой темой живо интересуются. Угу. Проводят какие-то даже практические исследования. Это как совершенно энтузиасты, которые все это делают, можно сказать, у себя в гараже, да, так это группы при каких-то институтах, и обязательно это группы у самих производителей. Которые... Ну, мы приходим все-таки, наверное, к тому, что какие-то сегменты, да, вот, условно говоря, какие-то конкретные вещи мы стараемся, да, там, над безопасностью работать, но какими то не работаем, потому что это коммерчески невыгодно. Если мы говорим не о государстве, ни о производителях, то все-таки, наверное, люди. Если занимаются какими-то исследованиями, все равно так или иначе стараются на этом заработать. Да, естественно. Потому что серьезно заниматься, ну, условно говоря, такой благотворительностью мало кто будет. Конечно. И у нас сейчас активно развивается э, именно направление безопасности АСОТП, автоматизированных систем управления. То есть, да, здесь как бы исследователи работают, проводят аудиты, и то рынок пока очень маленький. Специалисты работали над исследованием как раз автомобили, они выкладывают исследования свои, рассказывают про те протоколы, которые используются. По сути, ну, мы с вами говорили, да, автомобиль – это компьютер да, и для него применимы все, все те же самые правила. Я знаю, что исследованиями занимались группы при институтах, то, что мы да. с вами говорим, такие вот, полностуденческие организации. Это пока на уровне все-таки интересных. Да, конечно, да? пока это находится в таком довольно зачаточном состоянии, потому что на проблему начинают только-только обращать внимание потому что даже, допустим, лет 5-6 назад такой проблемы не было, потому что не было такой большой интеграции наших повседневных приборов, они не были так компьютеризированы. Они не были умными тогда. А Если посмотреть разным, ну, условно выделить китайцев, европейцев и американцев. Чем занимаются э, китайцы в области безопасности? Они этим занимаются с целью подстроиться под правила, которые уже существуют да. где-то. А на самом национальный рынок будет все-таки Европа, Америка. Да, У которых свои правила. стандарты все-таки есть, свои какие-то жесткие требования. Да, да, да. Ну и плюс там, направления, связанные с шпионажем. что делают американцы? Американцы работают над физической безопасностью, то есть для них важно, чтобы теракты не повторялись, граждане были безопасны, поэтому они, кстати говоря, первые внедряли системы экстренного помещения в случае чрезвычайных ситуаций. И наш с тобой тут замечательный автомобиль, пожары, да, автоматическое оповещение. Там раньше как? Сработала сигнализация пожарная, и вот она звенит, и, да, общем, и ничего все не происходит. Паникует. Сейчас сообщения отправляются, то есть это есть и у нас, да, и у нас специальных объектов. И вот в Штатах это получилось самое широкое состояние. Если человек на автомобиле врезался куда-то, срабатывают подушки безопасности, автоматически вызывает скорая помощь. Появляется голос да, в салоне о том, что у вас произошло, нужна ли помощь. А европейцы, в свою очередь, они занимаются другой темой. У них за счет развития вот организацией, которые занимаются да, экологией, так, да, окружающая среда да, экологией, они занимаются новыми видами топлива. Вид, новыми видами получения Да, то есть если в автомобиль залили, там условно говоря, не тот бензин, он не поедет у тебя. Не то, что там двигатель у тебя испортится, он просто не поедет. Да. Потому что там берется анализ да, там, непосредственно самим автомобилем, он принимает решение, ехать ему или не ехать. У нас пока, как говорит про Россию, да, четкой специфики пока нет. Да, у нас да? пока да? такого не Мы все-таки пока ближе, наверное, к американскому подходу. То есть мы стараемся заниматься безопасностью, опасностью каких-то специализированных объектов. Пока, видимо, не осознали важность того, что повседневные предметы, да. они тоже представляют опасность. Ну и экология у нас пока тоже не стоит на первом месте. Вот буквально последние два-три года а, тема как раз безопасности промышленных систем или там условно вещей вокруг нас, она активно муссируется. Да, она набирает популярность. В, да, на в разных конференциях семинары проводятся, появляются уже такие новомодные специалисты конкретно в этой области. Естественно, Видно, выкладывается что... куча статей в интернете, на популярных да, блогах. Да, да. Очень много людей начали заниматься этой темой в последнее да. время. Ну, как, как всегда, да, когда у нас тема какая-то находится на старте, именно с коммерческой точки зрения, ей начинают активно заниматься. Активно ее педалировать. Ну, о чем говорить? Если когда у нас э, выходили там новые производители на рынок виртуализации, без защиты виртуализации, в одно время не было вообще решения по защите виртуализации, когда они выходили на этот рынок, выпустив свой продукт, моментально начиналось педалирование этой темы в СМИ. Все говорили, что это важно, нужно и именно таким образом как раз маркетинговые деньги влияли на рынок. Тоже и здесь. Компания выпускает новую услугу, новый продукт, появляется потребность, тут же появляются эксперты, да? тут же появляются исследователи, те, кто этим вопросом занимается на каждой конференции. Приходим к выводу о том, что этим заниматься надо, да? о том, что этим нужно заниматься больше, чем занимаемся сейчас. Пока это все-таки, наверное, такие да, пока до, должного, до должного уровня, который нужно уделять. До должного внимания, которое нужно уделять данной проблеме, я думаю, пока не дошли. Я думаю, что в скором времени и гранты появятся, то есть это именно получается. будут развивать это направление хотя бы в, метод в методологии. Ну что ж, в подведении итогов хотелось бы все-таки обсудить вопрос: а что же делать? Нужно доносить данную проблему до рядовых пользователей. Потому что, естественно, то, что мы с тобой обсуждали, производители действительно делают очень много для обеспечения безопасности того, что нас окружает. Но пользователи, рядовые не информированные, граждане, информированные, да? они не информированы или не хотят быть информированы, то есть может быть, что в принципе одно и то же. Да. Там идут инструкции по безопасности, а никто их не хочет соблюдать. То есть тоже большая Необходимо проблема. доносить. То, чем да. мы с тобой сейчас и занимаемся. По сути, да? да? Информировать пользователей нужно, важно, но при этом не доводить это все до какой-то степени, в высочайшей степени параносия. Мы все-таки живем нормально в нормальном современном мире. Никто не собирается уезжать в деревню. Ну, да. В каменный век никому не хотят. возвращаться. возвращаться. Все-таки мы пользуемся новинками техники и будем пользоваться ими дальше. Просто в том, что мы должны что-то знать, да, и к чему-то просто адаптироваться. Это был последняя передача в нашем цикле по защите обычных вещей вокруг нас. Всем большое спасибо. Увидимся в следующий раз.